Здравствуйте, мир! На повестке дня слаломная любительская лыжа совсем любительской категории С Слаун Карвинг, короткорадиусная лыжа, любительская, упрощенная версия славных спортивных, параметры оставлены, сердединка попроще. Вот, собственно, то, как, на мой взгляд, должна выглядеть хорошая любительская лыжа короткого поворота, не спортивная, но коровая очень высокий диапазон поворота то есть можно мочить короткой дугой очень короткой можно мочить резаной дугой, длинной дугой. при этом лыжа стабильно достаточно отличная хватка даже на очень ледянистом склоне все хорошо проходимость, то есть нос почему-то с рокером не мешает ребятам вообще цепляться за склон за жесткий при этом проходимость нормальная бугры, кочки, лыжи спокойно на них заезжает и еж, реж, режет по ним, то есть вообще никаких вопросов нет. Со арсионной жесткостью все вообще отлично более чем. Лыжи прекрасно держится, прекрасно валит дугу, как по рельсам. При этом, при всем, что вот основная... Проблема таких лыж, она всегда заключалась в отдаче. То есть лыжи попроще, сердечник попроще. Лыжа как бы меньше выдает энергетики обратно. То есть ты ее отпускаешь, она выстреляет меньше. Вот тут вот вообще этой проблемы нет. То есть она стреляет вообще, будьте здрасте, будьте просто как, как надо. Нареканий по лыжи нет вообще ни одной. Вот. И однозначно это как бы одно из лучших в этой категории. Того, что мне вообще встречал за последние, там, несколько даже, я бы сказал, лет. Даже не того, не этого сезона, там, и не прошлого. Это вообще отличный вариант. Подойдет всем начинающим, прогрессирующим, даже экспертно катающимся, не спортивным лыжникам. То есть начинающим у них будет хорошо, тем, что лыжа все контролирует, она все хавает, она за все цепляется на любом склоне. Даже на очень крутом и ободранном вы как-то вот будете ехать уверенно. Она легко поворачивает, она легко маневрирует, она легко входит в малый поворот, она маневренная, позволяет контролировать скорости поворотом тоже. Как бы не только тормозами. Хотя с тормозами тоже все в порядке. Экспертам на ней хорошо, потому что лын же позволяет поработать. Она не перекошенная, в плане жесткости. У нее хороший рабочий задник, который позволяет у него работать, который выдает на выходе из поворота отличную энергетику, выбрасывая в новый поворот. Отличный носок, который и пружинный, и достаточно жесткий. Но при этом он вот на грани, вот когда еще поворот легкий, но уже динамичный То есть вот она и жесткая, но в то же время как бы достаточно мягкая для уверенного легкого входа Вообще отличная лыжа, я уверен, что как будто я вот То есть я так думаю, что я готов приложить все усилия для того, чтобы она появилась в нашем магазине Я думаю, что она там и появится Потому что это, в общем, это топовая модель Спрашивайте в магазине Yoski.ru вот, я пойду ее искать, где бы ее взять, чтобы радовать вас и чтобы больше людей могли на ней покататься И понять, что такой нормальный любительский карвин с хорошей такой динамикой и хваткой Все, не пропускайте новости, подписывайтесь в соцсети, хотите на сайт и больше катайтесь Пока